Кульминация покупок и кульминация продаж. Два очень популярных паттерна ВСА. Итак, какая внутренняя механика панических продаж и эйфории покупок? Кульминация покупок происходит на, вершине, на вершинах рынка. Кульминации продаж на минимумах. В целом эти паттерны ВСА являются братьями, так как процессы, которые происходят на рынке, в этих случаях являются зеркальным отражением друг друга. Главной отличительной чертой является то, что движимой силой кульминации продаж являются такие человеческие эмоции, как паника и страх. То есть, когда рынок падает, по сути, паника, страх, люди убегают с рынка. Это по теории ВСА. В то время как кульминации покупок разгоняют жадность и жажда легкой и быстрой наживы. Пример внутридневной паники на рынке золота 25 февраля 2019 года. Днем того дня золото торговалось внутри диапазона и вдруг ни с того ни с сего цена резко пробила уровень поддержки 13.30 и устремилась вниз. О наплыве ордеров на продажу свидетельствуют яркие красные кластеры по ходу этого движения. Не следует ожидать, что одна кульминация продаж будет выглядеть точности как другая. Вы можете наблюдать одни и те же основные характеристики в них. Но время, величина ценового движения и объема торгов, степень и последовательность ценовых баров почти всегда будут отличаться. Это пятиминутный график, это временной таймфрейм. И вы видите на движении вниз проходит большой объем. При, с преобладанием продаж, то есть здесь э, либо скидывали э, свои покупки в панике покупатели, стопили этих покупателей, возможно, принудительно, э, возможно, кто-то здесь добавлялся еще в продажу. Такие большие всплески объема, они э, зачастую предшествуют развороту рынка, либо, они как минимум предшествуют какой-то остановке, и на них стоит обращать внимание. Пример кульминации покупок на рынке нефти представленные события случились 12 февраля 2019 года. Пробой уровня 63 доллара произошел на крупном объеме. Вот этот уровень выделен. Обратите внимание на волны, отмеченные стрелками 1 и 2. Дельта положительная, общий объем выше среднего в два раза. Это вариант, когда кульминация распределена на две волны, то есть два всплеска. Первое, выход крупного объема свидетельствует о том, что на рынке появился крупный игрок. Плюс высокая волатильность свечи говорит нам о том, что могли срабатывать стоп-лосы которые вызывают такую реакцию цены, в данном случае стоп-лоссы продавцов. Когда лавина маркет покупок или маркет продаж толкает цену в поисках ликвидности, способной удовлетворить весь спрос или предложение. То есть цена двигается очень быстро к новым вершинам в поисках этой ликвидности. Чтобы цена так двигалась, ее должны толкать маркет ордера. И третья зачастую, как я уже говорил, после кульминации цена останавливается и переходит в коррекцию, а иногда реже, но э, также разворачивается, разворачивает тренд. То есть зачастую кульминация предшествует развороту, но не всегда, так как могут идти несколько волн кульминационных. Ну, как В данном случае первая кульминация была остановкой и коррекцией, вторая же развернула рынок. Теперь несколько слов о минусах и сложностях работы с временными интервалами то есть с таймфреймами стандартными, такими как пятиминутка, часовик и так далее Первое время может искажать реальную картину, когда идет кульминационное движение в течение нескольких свечей на вашем таймфрейме, там, например на пятиминутном или на часовом Объемы могут быть разные и вы сможете их как бы, анализировать отдельно друг от друга, так как они в разных свечах. Хотя логика движения могла быть одной для обеих свечей. И в свечах, особенно на часовом таймфрейме и выше, может быть много шума. То есть хвостов, теней в свечах. Это часто происходит, так как в одном периоде, в крупном, например, таком как часовой или четырехчасовой, таймфрейм попадаются как бы абсолютно несколько разных процессов например в часовой свече была кульминация в первые 30 минут а во вторые 30 минут агрессия стихла и пошла как бы коррекция которую там могли поддерживать или не поддерживать продавцы ну, например как здесь то есть на 5 минутном графике мы видим отдельно такие вещи а на часовом графике это могло быть э, вот эта коррекция, э, ее здесь не будет видно, но ее объем он просу, как бы присуммируется к э, двум этим кульминациям и, соответственно, вот этот весь объем он будет в одной часовой свече, но, соответственно, не весь этот объем будет соответствовать э, самим кульминациям, потому что частично э, этот объем уже был не в кульминации, а в, у продавца. Вот это как бы я не буду говорить это хорошо или плохо, я считаю это иногда может быть плюсом, иногда минусом, но в целом это, эта штука может искажать картину следующие несколько формаций аккумуляция и дистрибуция скорее всего большинство из вас тоже видели или знают эта схема облетела уже весь интернет и наверное каждый трейдер с опытом видел или знает о чем тут речь Но пару слов скажем об этих формациях потому что если вы посмотрите на рынок то вы не сможете не согласиться с тем что консолидации это важная составляющая. Этими терминами называют две из четырех стадий рыночного цикла. Аккумуляция или накопление на минимумах на фоне снижения предоставляет лучший потенциал для сделок на покупку. Далее, рост цен. И дистрибуция распределение – Это те же консолидации на максимумах на фоне эйфории. Предоставляет лучший потенциал для сделок на продажу. По форме аккумуляции, и дистрибуции это зоны, состоящие, это по теории ВСА это зоны, состоящие из последовательности кульминаций, аптрастов, тестов, там, признаков отсутствия спроса, предложения, в общем это целая история, и многие как бы следят за развитием, пытаются на эту схему накладывать текущие графики, одни спорят с другими, вот здесь так, а здесь, а вот было, а вот не было, и в общем это это достаточно сложно, согласитесь, потому что чем больше условий, тем как бы все усложняется. Аккумуляция с английского переводится как накопление. Этот термин происходит от Ричарда Вайкофа. И аккумуляция это торговый диапазон на минимумах рынка, при котором финансовый инструмент меняет собственника. Как правило, крупный интерес используют сложившуюся ситуацию на рынке для того, чтобы накопить актив по низким ценам. Признаки аккумуляции. Кульминация продаж. То есть паническое падение цены на фоне там, может быть новостей, либо просто на фоне того, что люди начинают, потому что слишком дешево, скидывать актив. Далее спринги или ложные прорывы вниз, это ловушки для медведей. Тестирование предложения показывает иссякание напора продавцов, уменьшение объема на снижающихся барах в одной и той же области. Характерная черта для накопления. И для фондового рынка это когда акция начинает действовать сильнее индекса. Этот процесс разбит на стадии. В каждой стадии обозначены конкретные действия, цены и объема. С одной стороны это помогает распознать на графике процесс накопления актива крупным игроком. С другой вариантов того, что аккумуляция визуализируется на графике великое множество. То есть множество разных вариантов. Некоторые паттерны могут отсутствовать или быть неочевидными. Это ведет в заблуждение э, искателя идеального экземпляра, да, то есть трейдера, который ищет э, прям вот эту схему идеальную. Посмотрим на процесс аккумуляции через рентгеновские лучи от АСА. В точке 1 у нас была кульминация, э, идет снижение, большой объем. И после этого у нас э, последующей попытки медведей возобновить нисходящее движение, точках 3 и 5. А, третья красная стрелка показывает еле заметную а, волну вниз. Вот эта вот красная стрелка показывает а, волну вниз. Медведи смогли лишь приблизиться к уровню 5600. К этому уровню. А, без попытки пробоя. И зеленые стрелки указывают на успехи покупателей. Здесь были импульсные свечи с положительной дельтой, с преимуществом агрессивных покупателей над продавцами. Довольно сложно, хотя это очень увлекательный и интересный процесс. Если вы окунетесь в это, поймете его потратите множество сотен часов на наблюдение за разными инструментами, за разными рынками, то это даст вам неоценимый опыт в анализе рынка и более интуитивном понимании многих процессов. Если, если у вас есть желание, обязательно изучите эти методы. Пару слов про дистрибуцию. Это по сути обратная ситуация аккумуляции, то есть в начале зоны распределения проходит сверхмощный импульс вверх, то есть идет тренд, затем следует угасание напора покупателей, волны вверх становятся все менее энергичными и после финального обманного движения вверх, аптраст начинается снижение на растущем объеме для фондового рынка также актуально, когда акция начинает действовать слабее индекса и вот пример на евро-долларе на популярном среди форекс-трейдеров недельный период и здесь э, тоже шли мы вверх, здесь э, повышенный объем, хотя здесь, как видите, нет такого э, супер большого всплеска, но это недельный график здесь стоит учитывать, что даже небольшое изменение объема оно достаточно большое в денежном эквиваленте далее идет Медвежья свеча, которая подтвердила наличие скрытой слабости на предыдущих двух. Главное событие на этой неделе э, – неспособность рынка двигаться выше. И здесь ловушка э, для быков, вытряхивание для медведей. И дальше идет разворот. То есть вот в таком виде может проходить дистрибуция. Э, здесь тоже немножечко отличается от идеальной схемы. Итак, резюме. Зона аккумуляции ⁇ это причина для последующего восходящего тренда. Зона дистрибуции ⁇ причина для последующего нисходящего тренда. Мы рассмотрели несколько основных этих паттернов и формаций, которые трейдеры используют при анализе рынка.